Сегодня у нас в планах сделать бургеры, ну, или просто котлеты из фарша на природе. Друзья, отличные майские праздники впереди. Я, я думаю, что вы все предвкушаете. Мы тоже в мире тренировки выбрались с друзьями. Вот тут вот такие дикие места. Мы находимся на реке Лесной Воронеж. Такое дикое Тихое место, прям дичайшее и тишайшее. Вот. Что хочу сделать? Просто котлеты. Просто котлеты с нашей смесью, ну, например, вот трюфельная соль, да? Либо девский перец. Почему нет? Либо еще есть у нас тубубовая кора. Ролик рекламный, понятно? Ну, хочется поделиться удовольствием. Про котлеты самое главное. Скажу и все. Я всегда делаю котлеты с солью примерно 1 на 3%, ну, может, 1,5%. Вот, Хорошо вымешиваю. Самый главный секрет, секрет вкусных сочных котлет – это хорошенько вымешать. Прям вымешал, прям вот до плотности. Они такие, как блины становятся, когда их разминаешь. И все, и жаришь спокойненько. Так, буквально вот, ну, наверное минут шесть прошло да И все готово эта смесь перцев она изумительна. 12 перцев, и они всем по-разному открываются.